Ребят, вы как за м, то, чтобы я устроил эм, шоу под названием новое, совершенно новое шоу для моего аккаунта, для моего канала и называться оно будет м -м, Битва блогеров? Вспомнил вот, точно, Битва блогеров будет. Это шоу называться и почему оно будет так называться, я не знаю, я еще не решил, потому что ну Реально не решил, короче. Ну, будет самое главное шоу называться Битва блогеров. Поэтому. Извините, ребята, это опять же моя футболка такая телесного цвета. Ну, многие люди, наверное, уже видели меня в ней. Ребят, короче. Эта игра будет называться Битва блогеров. И знаете, чем она будет отличаться? От той же самой битвы ютуберов, ну. Просто тем, что. Разные блогеры будут м -м, говорить, что у на что у них там случилось в их жизни личной. Только, только личную жизнь будут затрагивать. И не... Ну, короче, популярные блогеры будут м -м, об обозревать свои странички в Ютубе. Вот у меня, кстати, появилась своя новая страничка в Ютубе. Я сейчас вам покажу. Вот YouTube грузится. И сейчас, ребят у меня появилась новое, вот, новый аккаунт Иван Тузов Лайв. Если кто-то кому-то интересно то может ко мне зайти. Иван Тузов Лавм дам. Конечно, не лав надо было бы назвать, а лайф ну.. Но... но я ж так захотел, как бы. Ну поэтому, ребята, это абсолютно новый мой канал. Я вот шорты туда только записываю пока что. Ну и видео, конечно же, сам делаю. Выкладываю. Угу. Кстати, хочу вас попросить. Эм... Нет. Так. Да не знаю, короче, какие видео смотрите. Смотрите, короче, какие хотите. Но только не трогайте последнее видео. Это YouTube. Это шорт. Шортс. Эм, нас под названием трагедия вселенского масштаба у меня вот это вот шорт это не особо короче это хорошее дело ну в смысле это да, и, да да ребят на самом-то деле оно будет не только на Ютубе оно будет еще в моей в моем сообществе в телеграме в мои в мо... нет не в соучастие а в группе в телеге будет так б анимашный акбар ну и в... эм... ребят у меня тут возникла идея как вы насчет того чтобы записывать эм... битву блогеров игра будет у меня на канале у меня на аккаунте будет на ютубе, конечно же. Ну или наоборот, наверное, даже в телеграме у меня будет игра, такая битва блогеров. Я буду приглашать популярных блогеров ко мне на канал, чтобы, ну, мы с ними просто поговорили, поболтали там, ну или что-нибудь сделали. Странное. Короче, ребят, да, оно все и так получается.